Будет ядерного взрыва не бойтесь ничего этого почему его не будет дело в том что люди которые сумасшедшие как пытается утверждать российская власть или российское правительство что человек у которого находится ядерная кнопка в руках является психически неадекватным человеком эти заявления часто есть они распространяют данную информацию я считаю, что люди с, таким, с такой кнопкой, они не покупают себе недвижимости на огромные суммы денег, не имеют кораблей, которые стоят дороже, чем утопленная лодка Москва и так далее. Это слишком нехарактерно. как психолог это просто заявляю, не характерно.